Всем привет! С вами Ярославна Громакина, канал Наши Дети. И вот, сейчас мне прислали подарок от компании Nestlé. Это на триорганик. Посмотрите, какая огромная коробка. Ее потом можно использовать под какие-нибудь женские штучки. С крышкой, очень удобная. Так, что у нас лежит даже внутри. Нантриорганик ⁇ взгляд на детское питание. Да? У -у -у. У -у -у. От лица компании и команда бренда, благодарим вас за участие в акции. Нантриорганик ⁇ это первое органическое молочко для малышей, вдохновленное превозданной природой швейцарских Альп. В основе рецептуры нантриорганик ⁇ органическое молоко, которое отбирается по специальным стандартам молочка с требованием к органическим продуктам, подтверждено международными сертификатами НАСА. М -м -м. Так, что у нас внутри? Так, есть такая упаковочная штука, чтобы не тряслась наша посылка, да? И внутри у нас, внутри у нас лежит вот такая молочная смесь. Детское молочко с 12 месяцев. Как раз в год и две недели я перестала кормить грудью ребенка. И решила принять участие вот в акции попробовать на антре органик. Так, Из органического молока чистая рецептура, без пальмового масла и КМО, международная органическая сертификация очень красивая банка видите все такая какая-то металлическая что-ли блестит напиток молочный сухой для питания детей старше 12 месяцев в принципе дозы такие же как для обычной смеси на 210 миллилитров воды 7 мерных ложечек количество кормлений в день 2-3 как готовить нарисовано у нас, да? Ну вот так что тут у нас еще есть. А, у нас здесь есть а, такая крышка. На тебя пробуем открытие. Угу. вот здесь лежит ложечка мерная салатового цвета и вот так у нас открывается да, молочко раз и дергаем вверх и открываем да угу. ну пока мне все нравится подарки получать приятно Упаковка красивая, все понятно написано. слушаем смеси, я расскажу вам, какие у нас были результаты. Всем пока, с вами была Руслана Громакина, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк.